В наш век механизации и автоматизации мы мало двигаемся на работе, испытываем все меньше физических нагрузок, и как результат сердечно-сосудистые и другие заболевания длительное лечение. Your friends. Это движение, так говорили три. And we don't realize, Этот путь открыт для всех.